Добрый день, дорогие друзья, и сегодня я буду рада снова с вами поработать. Как и обещала в предыдущем своем видео, в рамках синдрома хронической усталости я одну из причин называла коронавирусная инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19. И говорила о том, что я обязательно поговорю о синдроме хронической усталости, который будет Развиваться либо его еще называют синдром астении, либо постковидный синдром, который может развиваться у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. Надо сказать, что инфекция продолжает активно, эта инфекция продолжает активно изучаться в настоящее время и отслеживаться, и наблюдаться и уже те, большое количество людей, которые переболела в целом мире, практически каждый из них столкнулся, к сожалению, с тем или иным объемом симптомов вот этого постковидного синдрома. Конечно, всему мировому, мировому сообществу и человечеству в целом еще предстоит изучить отдаленные, так сказать, последствия через 5, 10, 20 лет после вот этой пандемии. И... По-прежнему не один год еще эта инфекция будет изучаться. Но я хочу сегодня более подробно остановиться, на... и, и, наверное, обращение мое даже больше будет к тем пациентам и к тем людям, которые уже столкнулись с этой инфекцией, независимо от того, в какой форме. Легкая, там, субклиническая, среднетяжелая, тяжелая тяжелая, там, крайне тяжелая. На самом деле человек перенесший новую коронавирусную инфекцию COVID-19, может столкнуться с постковидным синдромом, независимо от того, в какой форме он его перенес. И с чем это связано? Ну, у каждого из нас на слуху так называемые ковидные пневмонии. Да? Почему-то и в целом в обществе, и в средствах массовой информации Упор был сделан на э, поражение легких при коронавирусной инфекции. Но надо сказать, что это, в общем-то, системное заболевание в целом. Да? Страдает весь организм. И почему это случается? Потому что вирус может поражать... Практически все сосуды, которые находятся в любом органе, в любой ткани, может поражать нервную систему, может поражать и сердце самой, в целом всю сердечно-сосудистую систему, может поражать желудочно-кишечный тракт. То бишь практически нет такого органа, с которым бы вирус как-то не взаимодействовал или не воздействовал. И да, конечно, может поражать и бронхолегочное дерево, и вообще дыхательную систему, начиная с верхних дыхательных путей в форме там обычного какого-то назофарингита, в форме э, трахеитов, в форме бронхиолитов и, конечно же, тяжелых, э, в том числе э, пневмоний. Поэтому, когда уже, собственно, наступило выздоровление, э, надо подумать, если человек лежал в стационаре и выписался в связи с тем, что ушли основные симптомы, тяжесть состояния ушла и самое главное в том числе, да, он не выделяет уже во внешнюю среду вирус, мазки у него отрицательные, надо задать себе вопрос, а здоров ли он, уходя из с больничной койки домой? Или... Масса тех пациентов, которые лечатся на дому при легких, среднетяжелых, тяжелых скрытых формах, там формах обычной респираторки, и э, по закрытию больничного листа, и либо там, по оформлению справки, если это дети, в школу, в сад. Готовы ли люди полностью назвать себя абсолютно здоровыми после перенесенной инфекции? Оказывается, нет. Есть... Э, формирование целого симптома комплекса. И оказывается, практически с каким бы пациентом, перенесшим коронавирусную инфекцию, подчеркиваю, независимо от формы тяжести, не пообщались более подробно да и не выясняли бы у него какие-то скрытые жалобы. Просто нужно понимать, что спрашивать если сам пациент не выносит это, и это его не очень-то мучает, то, оказывается, нет ни одного человека, который бы не испытывал вот этот постковидный синдром. Ну, говорю уже несколько раз о постковидном синдроме, хочу все-таки остановиться на наиболее ярких его проявлениях. Существует в настоящее время одна из гипотез, пытающихся объяснить формирование постковидного синдрома. И эта гипотеза утверждает, что постковидный синдром – это и есть хронически протекающий тромбоваскулит, преимущественно поражающий нервную систему, ну в частности головной мозг, автономную периферическую кожу и сердечно-судистую систему. То бишь, с точки зрения тромбовоскулита, да, частично, конечно, можно объяснить формирование в целом постковидного синдрома. Ну, что же такое, в чем будет проявляться постковидный синдром? Надо сказать, что в организме в процессе перенесения коронавирусной инфекции COVID-19 могут сформироваться различные органы-мишени, которые станут точкой приложения а, агрессии вируса и, конечно, это в первую очередь будет головной мозг. Дальше это могут быть органы с любой хронической патологией. Это может быть желудочно-кишечный тракт, потому что слизистая желудочно-кишечного тракта точно также может быть входными воротами для э, коронавирусной инфекции. И каковы же будут «Основные признаки постковидного синдрома». Вы знаете, я их немножко сгруппировала, чтобы понимать, насколько они многообразны. Потому что если касаться гипотезы тромбоваскулита, она имеет под собой основу. И действительно, вот та, тот полиморфизм различных симптомов, который будет включать в себя постковидный синдром, можно объяснить в том числе тромбоваскулитом, но не всегда и не обязательно. Итак, вы могут быть при постковидном синдроме признаки а, нарушения общего самочувствия или симптомы, которые будут связаны с нарушением общего самочувствия. И, конечно же, практически все пациенты на первое место ставят синдром слабости. Это приступы слабости настолько колоссальные, что человек сам говорит, я несколько недель не могу оторвать свое тело от постели. Слабость общая, слабость мышечная. Дальше, резкое снижение толерантности к физической нагрузке. Даже небольшой поход по квартире, либо по жилищу, я уже не говорю там, поход куда-то выйти на улицу и прогуляться, приводит к полному истощению физических сил человека, и вот минимальные нагрузки даже физически человек не может выполнять, даже по обслуживанию себя. Далее, третий момент, это нарушение ритмов жизнедеятельности. Очень многие пациенты отмечают, у кого-то развилась бессонница, у кого-то, наоборот, сонливость, у кого-то инверсия сна. Кто-то жалуется, что поменял день на ночь. Днем абсолютная сонливость, а ночью бессонница. Это тоже может быть один из симптомов постковидного синдрома. И практически все пациенты жалуются на постоянные, либо приступообразные, затяжные боли в мышцах. Вот это... В целом, если говорить об общем самочувствии, но отдельной строкой хочу здесь выделить еще очень важный момент. При коронавирусной инфекции всегда идет потеря, опять же, независимо от того, какую форму тяжести перенес человек, всегда идет потеря белковой массы. И практически все пациенты очень быстро теряют массу тела, раз, во-первых. Во-вторых, теряют... Белковую массу и э, может нарушаться даже на этом фоне работа мышц. И в первую очередь основная белковая масса сосредоточена в мышцах, поэтому потеря мышечной силы, возможно, будет связана с тем, что идет э, потеря белковой э, структуры человеческого организма. Далее, вторую группу симптомов я выделила. Это связанные, это симптомы, которые связаны с нарушением общего психоэмоционального состояния человека, перенесшего COVID-19. И, конечно же, на первое место здесь можно поставить депрессивные настроения, вплоть до суицидальных мыслей. Практически все пациенты, находя, перенесшие covid находятся в минорном настроении, и это тоже... Связано, наверное, в первую очередь с поражением центральной нервной системы. Далее, практически все пациенты отмечают нарушение настроения. Либо быстрые перепады настроения, либо снижение градуса эмоциональности в сторону негатива. И в целом все отмечают подавленность своего общего настроения. Достаточно часто встречаются панические атаки. И достаточно часто у пациентов формируется страх смерти, который может в том числе еще и распространяться на страх болезней своих родных и близких. Вот, вот такие ситуации могут быть. Сегодня в целом в мире достаточно много описано случаев, у лиц, которые, перенося коронавирусную инфекцию, приходили к суицидальным исходам. И это, конечно, печально. И работая с такими пациентами, этот момент нужно, конечно, специалистам не забывать и в целом понимать. В следующую, третью группу симптомов я включила симптомы, связанные с нарушением работы нервной системы. И в том числе с нарушением работы вегетативной нервной системы. И, конечно же, на первый план будет проявляться такой симптом, как интенсивные головные боли. Следующий момент. Нарушение терморегуляции. Большое количество пациентов столкнулось с этой проблемой. У кого-то после перенесенной ковидной инфекции сохраняется длительный шлейф субфибрильной температуры, где-то в районе 37-37,5, а у кого-то длительно сохраняется резко пониженная температура. Не доходит даже до 36, 35-36, 35,6. Вот этот момент нарушения терморегуляции, большое количество пациентов с ними столкнулось. Далее, необъяснимое познабливание, особенно в вечернее время. Непонятные ночные поты. Далее. Различные парастезии. Вот это основные проявления, в том числе и нервная системы, проявления нарушений работы нервной системы, в том числе и вегетативной. Кроме этого, очень многие пациенты отмечают вестибулярные нарушения. У меня была пациентка, которая говорила, перенеся три месяца назад ковид, говорила о том, что она до сих пор не вписывается в дверные проемы, ее бросает. Нарушения вестибулярные таковы, что после перенесенного инфекции COVID-19, а у нее оставалась астенизация, у нее оставалось затяжное головокружение и вот эти вестибулярные нарушения. Далее, могут быть нарушения слуха, могут быть нарушения зрения. Я уже не говорю о том понятном, и вернее, неправильно сказать, о том симптоме, который у каждого из нас на слуху, когда мы говорим о коронавирусной инфекции. Это нарушение обоняния, исчезает обоняние, исчезает вкус. И надо сказать, что нарушение обоняния и вкуса может держаться от нескольких дней до многих месяцев. И это тоже абсолютно индивидуально. Следующую группу симптомов, которые могут сопровождать постковидный синдром, я связала с симптомами поражения сердечно-сосудистой системы. И, конечно же, на первый план выставляю нарушение артериального давления. При этом может внезапно формироваться подъемы температуры впервые выявленной и проявлением, впервые выявленной гипертонической болезнью. Но очень часто на фоне астенического состояния может формироваться затяжное состояние гипотоническое. Кроме этого, могут быть ортостатические коллапсы. Практически все пациенты, у которых есть какое-то нарушение вот в постковидном периоде, нарушение, связанное с артериальным давлением, практически все они говорят о том, что при переходе из положения лежа в положение сидя бастоя, они могут испытывать головокружение, дурноту, падение артериального давления. И вот эти вот состояния очень многие описывают. Что еще нужно сказать? Нарушения артериального давления могут быть при длительном состоянии. Человек не может, вот, находясь в постковидном синдроме, достаточно часто жалуются пациенты, которые перенесли, вот, находятся в этом, в этом синдроме а достаточно часто жалуются на то, что не могут долго стоять вертикально. Он начинает кружиться голова, начинает бросать в холодный пот, слабость развивается, и формируется головокружение, и потеря, вернее, снижение артериального давления. Вплоть иногда до потери сознания, до опорочных состояний. Далее, следующий момент, нарушение ритма сердца. При этом могут быть нарушения ритма и по типу тахикардии, и по типу брадикардии, то бишь либо учащенный пульс, либо наоборот замедленный. И э, нарушение работы сердца, непосредственно ритма сердца, Конечно же, связаны не только с поражением сердечно-судистой системы, сердечно системы, но и, конечно же, тут затронуты будут проводимые, проводящие структуры сердца, поэтому прямую роль здесь играет еще и поражение нервной системы. Далее, кожные проявление это всевозможные кожные воскулиты. И одним из его проявлений может быть полиморфный дермальный ангит, когда может уртикарная сыпь появиться в виде каких-то бугорочков, могут синяки по телу быть, там, да? могут длительно темные пятна сохраняться. И вот это поражение мелких сосудов, их проницаемость повышенная с формированием там различных полиморфных сыпей, конечно, может быть связано еще и э, вот с тем самым, э, когда я вначале говорила о гипотезе, с тем самым проявлением э, тромбоваскулита. Далее, в следующую группу симптомов, конечно, я отнесла симптомы, связанные с нарушением дыхательной системы. И э, уже у практически здорового человека, который выздоровел после перенесенной инфекции, но тоже, опять же, ссылаюсь на то, что оздоров ли он, уходя с больничной койки или выписываясь с больничного на работу. Так вот, если были какие-то или даже не были поражения дыхательной системы в процессе острого заболевания, то в постковидном синдроме Могут сохраняться длительно бронхоспазмы, может сохраняться длительно чувство нехватки воздуха. И может, очень часто пациенты жалуются на какую-то скованность или заложенность в груди, невозможность глубоко вдохнуть. И вот эти симптомы поражения дыхательной системы могут быть длительные тоже от нескольких дней до нескольких месяцев уже после, казалось бы, выздоровления от COVID-19. Далее, целая группа симптомов, связанных с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. И э, здесь может быть и нарушение э, прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, здесь может быть и нарушение стула. Причем у кого-то это будут бесконечные поносы, которые усиливать будут истощение организма и нарушать всасывание всех питательных веществ. А у кого-то это будут изнуряющие тяжелые э, запоры с, естественно, болями в животе. Боли в животе, кстати, сами по себе могут быть. Боли могут быть в, э, не просто в животе, а еще и в брюшной стенке, связанные с мышечными болями. Далее, может быть, и практически все пациенты это отмечают, может быть нарушение аппетита. Как правило, его снижение, а иногда и вообще отсутствие. Ну и, конечно же, как следствие уже вот этих всех проблем в желудочно-кишечном тракте может сформироваться длительный и стойкий дисбиоз. Нарушение микробиоты после перенесенной коронавирусной инфекции может быть колоссальное. И далее. Отдельно я вынесла целую группу симптомов, связанных с нарушением работы различных органов и систем. Я не открою Америки, если скажу, что очень много пациентов, которые перенесли ковид, уходя домой и уже дома там долечиваясь или восстанавливаясь, вдруг переносили инсульт, инфаркт, либо какое-то тяжелое, другое там заболевание, либо перитонит, либо острый холецистопанкреатит, либо тяжелый какой-то нефрит. А почему это происходит? Вы знаете, недавно слушала одно из выступлений профессора, и... Мне понравилось высказывание, что коронавирус – это тот вирус, который бьет по больному месту, либо скрытому больному месту, о котором человек может не знать. Поэтому я написала, что одним из проявлений, симптомов постковидного синдрома может быть обострение хронических заболеваний любого органа, любой системы. Итак, если даже человек не знает о том, что у него есть какой-то скрытый воспалительный процесс, то перенесенная коронавирусная инфекция очень быстро это может выяснить, э, высветить. А дальше, если формируется ранний атеросклероз и где-то сформированы бляшки, и вроде еще молодой возраст, там даже до 40 лет, то, к сожалению, коронавирусная инфекция, новая коронавирусная инфекция – может, который, который перенесет вот этот, ну, человек, который имеет вот эти вот атеросклеротические бляшки уже в молодом возрасте, он автоматически станет угрожаем по развитию вот того же инсульта, того же инфаркта миокарда, либо инфаркта легких, и это может случиться не в момент острого заболевания, а уже тогда, когда пройдет 3, 4, 5 недель, полтора месяца и два месяца, Поэтому очень пристально нужно относиться к себе после перенесенной инфекции и прислушиваться, нет ли где, не появятся ли какие-то свежие жалобы новые или что-то необычное в состоянии, чего не было до эм, эм, инфекции. Что еще нужно сказать? Вот, допустим, у женщин практически все переносили нарушение менструального цикла после перенесенной коронави... в процессе или после. И нарушения могли быть связаны как с формированием кровотечений, так и э, удлинением срока менструального, э, собственно, месячных. Это тоже говорит о том, что половая система тоже осталась э, не за скобками, она тоже может страдать при коронавирусной инфекции. Ну и на закуску, конечно же, надо сказать, что практически все, кто перенес коронавирусную инфекцию, в обязательном каком-то объеме, небольшом, либо очень значительном, переносит так называемое иммунодефицитное состояние разной степени. Об этом тоже не нужно забывать, потому что как от какого-то незначительного транзиторного иммунодефицита человек после... COVID-19 может впасть в глубокое иммунодефицитное состояние и станет открытой книгой для других свежих инфекций, которые будут гораздо тяжелее протекать, чем в другое время, чем до коронавирусной инфекции. Ну и еще нужно сказать, что целая группа осложнений – это нарушение работы эндокринной системы вплоть до формирования сахарного дибета, нарушение работы надпочечников, причем какие угодно могут быть. Потому что сегодня нельзя говорить отдельно о нервной регуляции, отдельно об иммунной регуляции, либо отдельно об эндокринной регуляции. А сегодня нужно говорить о нейроиммуноэндокринной гуморальной регуляции. И все вот эти уровни регуляции будут нарушены, Системно при COVID-19. Ну, я попыталась высветить вам весь объем сегодня известных жалоб. Может быть, что-то новое еще будет. И надо сказать, что когда ко мне обращаются пациенты, а сегодня есть такой уже определенный там, да, вот мои даже личные наработки, определенный поток пациентов, которые спрашивают, как себя быстро восстановить как реабилитировать себя, как восстановить работу всех органов и систем. И на старте хочу сказать, мы в целом мировое медицинское сообщество и в целом человечество продолжаем очень быстро учиться и начинаем понимать, что, как в принципе это было и ранее понятно, волшебной до таблетки нет чтобы вот принял пилюлю и пошел дальше здоров. Реабилитация сегодня уже четко доказана, и э, много медицинских сообщений о том, что э, вот эта реабилитация может проходить от нескольких месяцев, а иногда и более года. То бишь, смотрите, несмотря на мощное развитие современных технологий, особенно в последние там десятилетия, никакой единой уникальной технологии для реабилитации в постковидном синдроме, к сожалению нет. и никто их не разработал. Я ознакомлю вас с перечнем реабилитационных моментов там, да, вот чтобы, чтобы можно было бы предложить пациенту, Но опять же вот этот этап реабилитации должен быть у каждого абсолютно индивидуален. А потому что нет двух иммунных систем одинаковых, нет двух нервных систем одинаковых, нет двух эндокринных систем одинаковых. И у каждого степень пораженности того или иного органа или той или иной системы при перенесенной инфекции тоже будет абсолютно индивидуален. Но если говорить о перечне, что мы можем сегодня предложить пациентам, да, конечно же, это лечебная гимнастика раз. Это дыхательная гимнастика с применением респираторных тренажеров. Это массажи, это психотерапия, это диетотерапия. Я в конце обязательно коснусь еще моментов, почему важна диетотерапия. Это физиотерапия, включая ингаляции. Это электромагнитотерапия, это вибротерапия. Это гиперборическая оксигенация может быть, это рефлексотерапия. И смотрите, почему важно какие-то физикальные методы реабилитации использовать. А потому что что происходит при вот так называемом системном тром тромбоваскулите? В первую очередь происходит гипоксия, дефицит кислорода, недополучает наш мозг, недополучают наши мышцы, недополучает наше сердце. Ну и сегодня там я тоже Америке не открою, если скажу, что... Мозг без кислорода, ну, 4-5 минут проживет, не больше. А это о чем говорит? Это говорит о том, что вот весь тот симптомокомплекс, который я перечисляла выше, о поражении нервной системы, психоэмоциональной сферы, может быть связан в первую очередь с гипоксией головного мозга, либо в целом нервной системы. И я не открою, опять же, Америки, если скажу, что человек, который будет не спеша прогуливаться на свежем воздухе и дышать просто свежим воздухом, уже себе где-то градус оксигенации и насыщения кислородом тканей повысит. Но я обещала, что э, уделю отдельно внимание диетотерапии. Надо сказать, что я заметила такую вещь. Те пациенты, которые, начиная где-то с осени, принимали в больших дозах витамино минеральные комплексы, особенно витамины D, А, E, особенно витамин С, они в этот зимний период, либо осенний зимний период, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, оказывается, либо не тяжело их, ее переносили, либо вот этот шлейф постковидного синдрома был у них неярко выраженный. А о чем это говорит? Вот Хочу ссылаться на, на слова, замечательные, я бы даже сказала, слова академика Чучалина. Еще в начале лета 2020 года он выступал с лекцией и говорил о том, что да, с целью профилактики, а я бы добавила сразу с целью реабилитации, иногда есть необходимость употреблять мегадозы витамина D, витамина Е, e, витамина С, и, конечно же, как основные антиоксиданты, это наши витамины А, Е e, и С, ну те жирорастворимые, этот водорастворимый. Конечно же, как витамин Тере с действием гормона витамин Д, они депо не содержат, они истощаются очень быстро, и в период коронавирусной инфекции человек очень нуждается в этих витаминах. Поэтому адекватная диета-терапия, особенно в постковидном периоде, очень важна для того, чтобы как можно быстрее восстановить и работу центральной нервной системы, и в целом нервной системы, и сердечно-сосудистой, и желудочно-кишечного тракта. И здесь важны будут и пробиотики, и здесь важны будут и витамино-минеральные комплексы, причем комбинированные И здесь очень важны будут аминокислотные смеси потому что как я уже говорила выше идет колоссальная потеря белка а потеря белка жирное равно потеря всех иммунологических наших защитных антител потому что в первую очередь будут теряться антитела из просвета крови во вторую очередь слизистые будут оголяться а что это как раз те клетки которые должны как можно быстрее обновляться если этого не происходит и, и, скажем, те белковые структуры, которые должны достаточно быстро восстанавливаться, если этого не происходит, то человек тут же угрожаем по заболеванию снова, уже новой волны каких-то осложнений. Поэтому мое пожелание всем, кто перенес ковид, в первую очередь будьте крайне внимательны к изменению, к любому, я бы даже так сказала, изменению в состоянии здоровья. Не отмахивайтесь от каких-то непонятных жалоб. Да, полежу, да, отлежусь там, да, лучше станет и так далее. Хочу обратиться к родственникам перенесших ковид, людей, которые перенесли ковид. Вы должны понимать, что и перепады настроения, и депрессивные состояния, и истощение, и синдром усталости у таких людей а, может быть длительный, будьте к ним более терпимы, либо принимайте меры для того, чтобы, может быть, где-то нужно проконсультировать человека. Если, конечно, депрессии там выходят уже за рамки незначительных э, перепадов настроения. Третий момент. Если вы чувствуете, что вы не можете самовосстановиться, несмотря на какие-то общеукрепляющие мероприятия, которые вы обычно для себя проводили, для того, чтобы выйти из того или иного острова заболевания, конечно, вам нужно в таких ситуациях обратиться к специалисту, чтобы именно для вас был разработан вот этот реабилитационный комплекс. Может, кому-то достаточно будет прогулок на свежем воздухе, а может, кому-то нужно сделать курс массажа, а кому-то пройти массивную витаминотерапию, а может быть, кому то длительно нужно там восстанавливать, ну и так далее. Поэтому вот эти три основных аспекта не забывайте о том, что важно, во-первых, внимательно относиться к любым изменениям, во-вторых, вашему окружению быть терпимее к вам, и в-третьих, не забывайте, что нужно и важно своевременно обращаться за помощью, если вы чувствуете, что сами не восстанавливаетесь. Ну и как иммунолог хочу добавить, что берегите себя, потому что иммунодепрессивные состояния после перенесенного ковида могут быть затяжные и длительные. Об этом тоже забывать не нужно. И пытаться самостоятельно как-то восстановить иммунитет, если вы уже понимаете, что вы находитесь во всей картине иммунодефицитного состояния, очень сложно. Иногда это практически невозможно. Поэтому не забывайте о том, что нужно обращаться своевременно за э, квалифицированной медицинской помощью. Ну и в заключение хочу сказать, что да, на человечество свалилась вот такая пандемия. Да, она будет продолжать активно изучаться. Да, еще полгода назад не говорили о постковидном син синдроме. Сегодня об этом говорят и очень широко, и активно. Ну вот, пожалуй, и все, о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Вот в, в таком ключе хотела высветить вам так называемый постковидный синдром. И если вам было интересно, пишите ваши отзывы, задавайте вопросы, пишите ваши комментарии. Нам приятно видеть обратную связь, и мы тогда понимаем, что мы работаем для вас не зря. От всей души желаю вам быть здоровыми. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, не впадать в серьезный постковидный синдром, Пройти этапы реабилитации как можно быстрее и сохранить свое здоровье без осложнений. Всего вам самого хорошего.